Несет нас поезд жизни Никуда, а в общем-то И даже ниоткуда Летят недели, месяцы, года И не узнать, доедем и докуда Промчались остановку детский сад И где-то в прошлом Остановка школы Когда конфетки и мороженую был рад И лимонад был лучше пептиколы Промчались остановку институт Любовные интриги, стройотряды Хоть не у всех через нее маршрут Но возрасту тому Все были рады Доехали до станции «Любовь», проехали и станцию «Разлука». Кипит адреналин, играет кровь, но были станции отчаяния и скука. На станции «Семья» на тормозах остановился поезд наш надолго. У многих слезы счастья на глазах, а у кого-то просто чувство долга. Одни судьбу свою благодарят и не желают в жизни перемены, другие о свободе говорят. Сойдут они на станции «Измены». А поезд не меняет свой маршрут. Всю жизнь свою из окон его увидим. Кто дальше едет, кто-то сходит тут. Но в результате все из него выйдем. Посадим мы в него своих детей. У поезда нет станции конечной. Его маршрут от самых первых дней, наверное, это полустанка вечный. Тому, кто смотрит Кого? вид Кого? Кого? облака. Кто кланяется видят многие, но видеть мир таким, какой он есть, способны только мудрецы и боги. Богатство, слава, сила, власть – все это тлен, все это пусто. Создать и сотворить – вот счастье. Любить и быть любимым – вот искусство. Когда ты слаб душой? Слабое тело, и слабости твоей сильнее тебя. Никто тебя не сможет сильным сделать, пока ты сильным сам не сделаешь себя. Война, что может хуже быть войны. Неважно, пушки, бомбы или стрелы, в масштабе мира и внутри страны страдает тот, кто сам войны не делал. Устала душа и села. Грустно бродить без тела, Пока она маялась и страдала, Бездушное тело ее отдыхало. Суть жизни в том, что семя прорастает В земле, в камнях, в грязи и на песке, А то, что прорастает, никто не знает, Что будет, яд или лекарство в том листке. Словами можно ранить, навредить, Собрать надежду или подбодрить. От слов нельзя доспехами закрыться. Ответственность за все на вас ложится. Когда исчезнут небеса и на земле рай воцарится, Пустыми станут чудеса, и будет не к чему стремиться. Пусть очень мало тут добра, и иногда бывает худо, На то и наша жизнь хитра, чтоб мы надеялись на чудо. Бывает жизнь, как хрупкое стекло, Бывает жизнь прочнее, чем железо, Есть люди, отдающие тепло, И люди, создающие порезы. Таская ношу и летая в облаках, Творя или обыденно скучая, Невольно думаем о тех местах, Где хорошо, но нас там не бывает. Вначале цену жизни мы не знаем. Нам кажется, она не кончится вовек. Нам кажется, что вечен человек. И лишь в конце мы цену понимаем. Теряя всю, не потеряй себя. Ты сможешь многое вернуть, оставшись прежним. Когда весь мир и все против тебя, не потеряй в душе, свою надежду. Один творит, другой ломает, порядок в хаосе летает, бардак кругом, порядок всюду, в балансе том, всей жизни чудо.